Здравствуйте, автолюбители. Вот ехал по трассе, получил небольшой скол, позвонил в автотатем, подъехал, все быстро сделали качественно, за час. Хорошие мастера. Спасибо.